Как делать покупки и получить автомобиль? Как покупать диски и помогать благотворительному фонду? Как обедать в халяле-ресторане и получить билет на концерт всемирно известного исполнителя Нашидов? Все ответы этой весной у компании «Ресалат Холдинг». Четыре новых благотворительных акции с Ресалат Холдингом пройдут с марта по сентябрь этого года. Партнеры акции – магазины «Лучник», «Ресалат», «Планета детства», ресторан «Мэйдат», «Тир» при магазине «Лучник», заправка «Оригинал». Все подробности участия в благотворительных акциях с компанией «Ресалат Холдинг» по телефону 8 800 777 44 77.